А, о, туда. О, девочки, всех куколок вы, вынесли или да. еще дома остались? Дома остались. Много дальше? На балконе. А, ну понятно, играйте. Вот о, я о. Я на... на балконе а много у, у нас у валяется. А у меня два пуса. Аха-ха. Ой, а у всех имена... Да? Да, Дарина туда не ходи, там машинка. Туда не надо. Сюда иди. Да, да, да, да. По дороге катай туда, езжай туда. Дарина, это Я и котиком. Хорошо. Играйте. Ага. Раз пятилетку взяли куколок Играть девочки А то валяются у нас Зашли домой Мы пойдем, говорить, с куклами на улицу Че? Играй Всё! Убила куколку! Смотрите, как моя умеет! И у меня такси! И у меня такси! Смотрите! Второй раз убила Адинка! А я уже... Она у тебя укажет! А у меня посетит! крышку? Мам! Возьми своего малышу! А твою? Ты посидишь хорошо? Давай Даринка конфисковала Твой... у падинки коляску. Чего? Вон, сколько куколок. Динар, дай вон эту куколку. Ой, Да. Вот же твоя куколка. Кукол делят. То-то кваляются по... Иди... Зачем плачешь? Амина, иди сюда. Ну что, нормально играй. Что не нравится? Здравствуйте. Даш, хорошо? Да. Ой, я не могу. Вот твоя Я смешно. Я не. Все, все, все, Смотри, сколько куколок валя. Дарина, это что такое? Все, все, все, все. все, все. Иди, обниму, поцелуй, иди. Все, все, все. Успокойся, успокойся. Вон, иди сами, наиграй. Смеяться устала я. Дети, у меня какая-то кукла лежит на коленях Эмили ваша, наверное. Школьницы плачут. Ай, не могу я ржать устала. Над вами. ты чё плачешь? Ты спать хочешь, что ли? Ты всех куколок себе забираешь, что ли? Зря ты коляску вытащила, Полина. Хорош плакать. Амина, ты же большая девочка, перестань. Они же здесь же, что ты это плачешь? Вот так они каждый по очереди плачут. По и обратно играются. Дарина, ты куколку потеряла? Очихает идет. Аминка плачет, орет. Ой, азанбаты, азанбаты улда. Нет, она сейчас пока не накатается не успокоится водичку это Вытащи с холодильника-то Викторию, попейте на улицу. Да, клубничную-то. Голубенькую оставь дома. Сюда вытащи, Динар. Сюда вынеси. Девочки тоже попьет. Да, Полина тоже играет, да? Я только, я только с динагонами, наверное, нормально. На Но ма... Я сломал уша, стоял. Вы нагланил уша. Подсвиди, что мне сломал уша. Я, я с вами. А, Грина, сверху можно Один малыш, трой, третий, <су disfrut> Как, Полина? многодетная мама, ⁇ -мо ⁇ Ой, Ой господи, господи, господи, Боже мой. Я Ой, смеяться о. устала. Но я посмеялась от души дочери. Да. Ох. Эй, били, эй, били. Ой, посмеял. Что Динарка, это там заблудилась, что ли? Водичка-то где не может вынести? Да, приду. За а, как Ага, как себе, да, забегает. Да. <свят> да. Вот она, что, что Да, столько много у меня детей. Да. Че, две коляски, да? Полина, у нас У тебя тоже есть? А где Полина? Кто там вышел? Вон Полина, стенарик. Ты что так долго-то? Морозилки, думала? пить говорит. Дай, дай Дарине. Амина, дай, дай. Дай, дай сюда. Сейчас дам, на, она успокоится. На, на, на иди. Хватит плакать, а сколько можно плакать? Ой, жук какой-то ползает у нее на голове. На, Дарина. нюти У Дарины на башке. на Мина тогда я у тебя возьму это моя будет может, дай тебе нужно это? это это мне нужно вот я посмеялась ты не таскай коляску-то, Дари. Мама, у ребенка. У кого? У ребенка. Давай сюда. Реанимировать будем. Давай быстрее. Реанимировать, бегом, бегом. Ногу пришьем. Реанимация прошла успешно. Да. Ты-то зачем так делаешь? Ты-то зачем? Куклу ломаешь? Я больше. Ты что? Я... Давай я тебя сейчас так побью. Хочешь? Да, ты молодец у нас. Ладно, играйте Посмеялась Пойду чайок попью Нарина, погуляй, погуляй Потом баньки потом мама в хозяйство пойдет кормить и поливать